ребятишки всем привет вот у меня вот такой вот вопрос возникает вот смотрю я статистику своих видеороликов за 48 часов посмотрим на 640 минут это получается 10 часов 40 минут вот сказалось бы блин это очень то даже немало. 10 часов за 48 часов за два дня тупо 10 часов просмотров вот мне интересно почему я вас в комментариях не наблюдаю вот и мне интересно, вот вы смотрите видеоролики, вам интересно, или вы просто там набираетесь столько народу, как бы по 2 три минутки посмотрите. Вот я вот этого не пойму, ребятишки. Или кто-то есть, который прям смотрит-смотрит активно канал мой, даже из подписчиков или не из подписчиков. Ну-ка давайте напишите комментарии, я хочу узнать это, что-то меня это заинтересовало очень сильно.